Всем привет! Продолжаю свою серию выпусков про дорогие монеты Украины 1 гривна. Вы уже увидели очень дорогую 1 гривну 1992 года с гуртом 1994, хулиганскую 1 гривну 2014 года на неродной заготовке и 1 гривну 2002 года с гуртом 2001 года которая продалась за 41 тысячу гривен на сайте Виолити. Ссылку на раздел с очень редкими интересными монетами Украины я оставлю в описании к видео. Там выставлено несколько, но очень интересных монет. Вы можете купить их для своей коллекции. А сейчас я покажу вам монету, которая стоит от 9 тысяч гривен и выше, в зависимости от состояния монеты. Нет ли на ней ударов, коррозии или царапин. И пожалуйста, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропускать информацию о редких и дорогих монетах Украины и как на них заработать. Вы видите обычную гривну 1995 года, ну, которая сама по себе довольно редкая и... По некоторой информации, тираж у нее всего 52 тысячи штук. И продажи доходили до 1000 гривен. Сейчас, конечно, цена немного меньше, около 500-600 гривен. Мне показывали монеты 1995 года с гладким гуртом, с датой 1996 года. Они довольно редкие и дорогие. Но очень важно проверять на подлинность, чтобы не было перереза даты или каких-либо подделок. А вот эта монета значительно реже и дороже. Цена на нее сейчас от 9000 гривен. В чем же особенность, спросите вы? Обратите внимание на кант монеты. Это вот эта вот часть. Она должна быть узкой. У этой монеты 1995 года видите, какая она. Пересмотрите свои монеты в копилках, например, таких как эта. Если хотите, чтобы я разбил ее в следующем видео, напишите это в комментариях или просто поставьте лайк этому видео. Вот эта редкая и дорогая монета с тонким кантом, она визуально легко отличается от монеты 1 гривна 95 -го года с широким кантом. Ну или если сравнить тоже с 1996 годом, видите какая разница по а, канту. Бывает еще гуртовая надпись с тремя точками вместо одной. Тоже редкая и интересная монета. Стоимость у нее больше 15 тысяч гривен. Обязательно поддержите видео лайком, если оно вам интересно и полезно. Я показал вам отличие между гривной 1995 года с широким гуртом и редкой разновидностью с тонким гуртом. Широкие канты стоят 500-600 гривен. Узкий кант от 9000 гривен. И, друзья, для удобства общения с вами я создал в Facebook группу где можно задать ваши вопросы по монетам, добавить свои фотографии, приглашать друзей и участвовать в розыгрышах монет и денег. Так что присоединяйтесь, ссылочка будет в описании или в первом закрепленном комментарии. До нового видео! Всем пока, друзья!